В жизни все плохо старайтесь поститься когда человек постится хотя бы один раз в неделю то это дает человеку везение здоровья а в этом году даст человеку безопасность поэтому не ешьте один день в неделю или один день в 9 дней и так далее не думайте о будущем старайтесь решать вопросы насущные сегодня и сейчас решайте также проблемы по мере их поступления не выдумывайте себе каких-то дополнительных проблем пятое не впадайте в истерию не впадайте в озлобленность и не поддавайтесь ненависти это очень важно и считаю что если человек будет использовать все мои пять советов для счастья то он это счастье в 2022 году несмотря ни на что обретет какая сейчас основная ошибка людей которые живут в моем мире в украинском